Джогур Кукинеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Голосование прошло открыто. Так, за проголосовали 103 депутата против 6. Всего проголосовали 109 депутатов. Данное решение отправлено в Генпрокуратуру. Отметим, что ранее была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении Атамбаева, озвученных депутатами. В результате работы комиссии было решено предъявить обвинение экс-президенту по 6 эпизода. Однако Генеральная прокуратура, давая юридическую оценку работе комиссии, оставила лишь пять эпизодов. Так, Алмазбека Тамбаева подозревают в незаконной трансформации и приобретении земельного участка в селе Койтаж, незаконном освобождении так называемого вора в законе Азиза Батукаева. В эпизоде с фиктивной продажей здания форум Субахью-Бархати в коррупционных деяниях при реконструкции ТЭЦ города Бишкек и в закупке угля на ТЭС в городе Бишкек. Тебе нужно больше. Нужно больше. Нужно больше. Светловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит председательством судей Инары Гелязидиновой. Допрошно бывший директор отдела реализации Всемирного банка Дамира Бугубаева. По ее словам, изначально предполагалось, что кредит технической помощи будет долгосрочным и проект будет реализован к 2004 году. Но, к сожалению, не получилось. Далее правительство обратилось к нам о продлении кредита до 2007 года, сообщила Дамира Бугубаева. Она она добавила, что план по модернизации ТЭЦ был разработан и направлен на одобрение в Министерство финансов и Всемирный банк. Позднее было принято решение об аннулировании 2 миллионов долларов. Далее проектом банк уже не занимался, заметила свидетель. Она подчеркнула, что изначально на проект выделили 5 миллионов долларов. В 2006 году, Израсходовали 50% на два компонента проекта из трех. Дамира Бугубаева пояснила, что ТЭО не разрабатывалось, потому как для этого нужны были специалисты. Проект аннулировали в декабре 2009 года, соответственно, наем специалистов не одобрили так как разработка ТЭО – очень долгий и сложный процесс, добавила Бугубаева. Напомним, по данному делу в СИЗО ГКМБ содержатся бывший премьер-министр Сапары саков и Джанториус Атабалдиев, депутат Дюрку Кенеша Усмомбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Саладин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. На заседании Комитета секретарей Советов Безопасности стран-участниц ОДКБ внимание акцентировали на антитеррористическом секторе организации, сообщил секретарь Совбеза Кыргызстана Дамир Сагамбаев. По его словам, на заседании в узком составе состоялся обмен мнениями по дальнейшим совместным шагам по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности государств-членов ОДКБ. Также участники акцентировали внимание на антитеррористическом секторе организации и обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе. Сагамбаев подчеркнул, что был проведен очень продуктивный разговор в традиционно договорной обстановке. Отмечена активная работа по реализации приоритетов, которые обозначил президент на прошлогодней сессии Совета коллективной безопасности. По итогам заседания Комитета секретарей Совбезов ОДКБ было подписано 6 документов, в том числе одобрены решения СКБ ОДКБ о проекте решения о перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничии. О проекте решения о плане коллективных действий государств членов ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН до 2021 года и другие. В узком составе между главами делегаций состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и угрозах коллективной безопасности. Было высказано единое мнение. Что основным очагом нестабильности остается Афганистан, где происходят события, исключающие скорое урегулирование ситуации на афганской территории и, как следствие, в афганском приграничии одновременно сохраняются угрозы от деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. Участники заседания сошлись во мнении, что требуется дальнейшая тесная координация и поиск взаимоприемлемых решений по совершенствованию и укреплению потенциала ОДКБ. В этом году впервые, впервые провели операцию «Наемник», целью которой, задачами которой было это, значит, предотвращение въезда-выезда различного рода боевиков из регионов террористической активности на территорию наших э, государств, а также предотвращение э, вербовки граждан наших государств э, в различные террористические организации, ну и, конечно, ликвидация э, ресурсной базы боевиков, на контрольно-пропускном пункте Чон-Капка в Кыргызстане задержали автомашину с незаконно везенными коврами. Как сообщили в государственной налоговой службе, в автомобиле везли 433 ковра без сопроводительных документов. Стоимость ковровых изделий оценили в 725 тысяч сомов. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБ для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Буронов ознакомился с притоком воды рек Аламедин и Аларча, расположенных в Аламидунском районе Чуйской области. Источником орошения для земель, связанных с Аларчинской системой, является река Аларча. Потребители воды – Аламидунский и Соколугский районы, город Бишкек. Орошаемая площадь под магистральным каналом Туш составляет 11 302 гектара. Водозабор по реке Аларча по Аламидунскому району составляет 180 кубических сантиметров. Как сообщили Буронову, водоприемная галерея реки Аламедин рассчитана на пропуск расхода 22 кубических метров в секунду в правобережный отводящий канал. Потребителями являются Аламидюзский район и город Бишкек. Отмечено, что вода со склонов гор стекает медленнее, чем в предыдущие годы. В этой связи Кубабек Буронов поручил Минсельхозу и полномочному представительству правительства в Чуйской области ввести водообороты на растительных системах и практику ночного полива. Это обеспечит рациональное использование водных ресурсов. Вместе с тем поручено провести разъяснительную работу среди населения и фермеров о сложившейся ситуации.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 В мини-центрах можно получить ограниченный набор услуг, пособия, балавасю инчу, оформление паспорта, получение ПИН, вопросы, прописки, выписка из чипа на ID-карте.